Всем привет, вы на канале Skyns TV, я рад вас приветствовать. Я даю гарантию, что это видео обязательно переосмыслит ваше мнение о утренних пробежках. А перед началом этого крутого видео, сделанное мною специально для вас, я настоятельно рекомендую оформить подписку, чтобы не пропускать такие классные полезные видео, которые я делаю с любовью. Для начала вы должны понять, что польза бега не только в стройных ногах, медалях с забегов и не в красивых селфи, а то, что регулярные занятия бегом влияют на нашу физиологию, мышление и самооценку, и это подтверждает наука. Одним из наиболее положительных аспектов является то, что мы по меньшей мере нервничаем и переживаем, было доказано исследователями, что бег и другие аэробные упражнения помогают в управлении со стрессом, а также в преодолении тревожности. Бегуны лучше спят. Из этого следует, что если у вас имеется такая проблема, как бессонница, то по рекомендациям экспертов для вас пусть и короткая утренняя пробежка но постоянная, улучшит ваше самочувствие и положительно повлияет на качество вашего сна это случается из-за того что во время бега мы отвлекаемся от проблем и привычных мыслей я думаю что у вас возник вопрос а как же все это работает во-первых гормон кортизол который выделяется и во время стресса, и также во время длительной нагрузки, которая также помогает нам бежать лучше, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Поэтому после тяжелого нервного дня кортизол стоит использовать по назначению или на благо организма, то есть побегать. Во-вторых, пробежка делает нас спокойнее на уровне мозга. Возрастает уровень гамма бутировой кислоты, который является нейромедиатором мира и покоя. А также вместе с этим выключает гены, связанные со стрессом. В-третьих, бег успокоивает не только голову. Согласитесь, большинство из вас, думая о нервах, представляет себе головной мозг, верно? Но имеется еще периферическая или автономная нервная система. Именно она влияет на работу внутренних органов и состоит из двух отделов. Первая симпатическая автономная нервная система отвечает за состояние «бей и беги», которая активируется в стрессовом состоянии. Также имеется парасимпатическая, которая отвечает за состояние «ешь и люби», и она активна большую часть нашего времени, а ведь постоянный стресс может приводить к к дисбалансу в работе двух автономно-нервных систем, поэтому мы чувствуем себя в постоянном взводе или же наоборот слабыми и апатичными. Хронический стресс оказывает огромное влияние на тонус блуждающего нерва. Этот нерв проходит от головы к органам туловища и отвечает за связь органов и тканей с центральной нервной системой именно благодаря этому блуждающему нерву наши эмоции отражаются на физиологических процессах и когда он чрезмерно возбужден то в таком случае к примеру может болеть живот или сердце бег и другие аэробные тренировки помогают нормализовать баланс в автономной нервной системе и тонус блуждающегося нерва После пробежки мы обычно чувствуем себя счастливее. Преодоление километров каждый раз дает нашему мозгу нейрохимические награды. Эндорфины. Это как бы наши внутренние наркотики, которые приносят нам счастье и обезволие. И само движение и достижение на тренировке целей дают мозгу, медиатору удовольствия и... Вознаграждение допамин, именно стремление к допаминовому подкреплению заставляет нас раз за разом выходить на пробежки. Стоит только начать и в вашем мозгу это быстро формируется в привычку. На этом видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, если узнали что-то новое. Делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы помочь им в развитии полезных качеств. И присоединяйтесь к Skyns TV.